Добрый день, меня зовут Карина, я являюсь кредитным специалистом в салоне Автолайн. Салон Автолайн занимается куплей-продажей автомобилей с пробегом, в том числе продажей автомобилей в кредит. Наша компания на рынке более 6 лет. Для наших клиентов мы предлагаем самые выгодные условия – процентные ставки по 12%, оформление автокредита без сказка. Первоначальный взнос от 10%, срок кредитования от полугода до 7 лет. Также вы можете оформить автокредит на коммерческий транспорт. Оформление кредита для наших клиентов совершенно бесплатно. Для подачи заявки на автокредит вам нужно всего два документа: паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. Заявка подается у нас в офисе, либо вы отправляете сканированные документы нам на электронную почту. В офисе заполняется анкета, отправляется всем банкам-партнерам. Их у нас более 10%. После получается. Получение одобрения мы вместе с вами выбираем самые выгодные для вас условия. Процедура оформления занимает около одного часа. Затем, вы возвращаетесь к нам в офис, мы готовим документы на право собственности автомобиля и документы для ГАИ. Поздравляем и вы счастливый обладатель автомобиля. Обращайтесь в салон Автолайн и вы гарантированно получите самые выгодные условия по автокредитованию. Звоните прямо сейчас по указанному номеру.